А я Надя. в сегодняшнем своем блоге я вам подробно расскажу и покажу, как обстроена моя комната. Моя комната выглядит примерно вот так. Как видите, комната у меня небольшая, но начнем с этой полочки. На этой полочке у меня стоит... Все, всякие мои дистранты, лаки, чтобы все было. хорошо видно. Так, такая штучка у меня вот такая вот у меня штучка есть, вкусненькая, сладенькая. Так, Итак, приступим. Вот так выглядит моя полочка. На ней находятся духи, дезодоранты, всякие вкусные штучки. Вот эта вот штучка, она освежает на комнату. Такая вот. Пахнет она вкусно. Вот, вот так. Вот. вот эта штучка, она, кстати, подавляет на модель освежающего. Есть у меня такой браслетик. Песочные часики. Очень много духов. И такая фигурка в Тут висит моя Тупая угу. Кто хочет, может посмеяться посме от крыска. Так, на следующем у меня вот стоят о фотографии, дипломы и копилка. <coughs> Тут у меня змея есть такая. У меня... а, папа принес Тут сейчас вот всякие обувьки красивые. я Да, за сейчас я их вам покажу. Вот такие вот у меня прекрасные бусы. Одни они вот такие вот желтые, можно сказать старые бабушкиные, но мне они нравятся. Прикольно. У меня видите? Ну, вот такая специальная, сейчас Вот это вот. Сейчас съем, вот сейчас вот так повешу. Вот вот это вот у меня такие бусики камеры вкусили такие вот бусики камера вот на них находятся всякие штучки стекляшки камешки так выглядит эти буши они у меня все на этой змеи потому что если повесить на эту штучку на этого оленя то его сломаются да а, вот, вот, ну, вот вот я их обычно подбираю эти муши, потому что коты могут быть. И не знаю, каких я гулять. Или в этих, или в этих. Еще находится мне тут шапочка. Кстати, не и проведу Оставшуюся Ау, часть. Свое видео. Да. Сейчас одну Вот я надела шапочку. Итак, еще у тут мудный тапсул стоит. Там не всякие красные статуэтки, Вот они, да, из этой стороны тоже статуетки короны. Итак, вот Что же все-таки находится на этом моей малени? У меня тут находятся вот такие вот сережки. Вот они такие. Большие такие сережки. Сейчас вот они. Они вот такие. Сейчас еще вот такие. Вот. Сережки я сегодня купила. Видите, их нет? Не знаю. Сейчас покажу вам. Извините, что прервалось видео. Везли. Продолжим. Вот такие вот сережки. Я купила в магазине клипсо. Или калипсо. Не помню, сейчас покажу вам героку вот этих серого. Ну, это мама ну, каяте на готов. Ах, вот. Такая вот упаковочка от них. У меня таких упаковок Сегодня купила новых ну, три пары партии. Я вам показала. Это два вот таких, вот таких больших, такие желтые, вот такие вот черные. Такие вот черные. А еще одни у меня, я их привезла тетки из Китая. Когда я вот они. Такие вот. Итак, так выглядит мои аксессуары. Итак, вот эта вот волшебная полочка, она тут таким зеркалом. Вот. Здесь. Лежат мои учебники, книжки, у меня библиотека, всякая фигня. Так, переходим к моей самой любимой полочке. Сейчас вы сами все знаете. Это даже не полочка, это замаскированная под полочку холодильник. Без света на холодильник. Как да. Я сейчас сяду на коленку, потому что я вчера беру колену. Вот так вот выглядит. Ни хрена не видно. Ну и конечно включим свет. Не видно ли вам Сейчас эту пауку или нет? Вот так вот она выглядит. Там у меня осталось одна палочка сухариков, вода и 7 кюпиков. Полцевский стаканчик. Вот вот у меня холодильник. Тут у меня тоже есть 4 полки. Две полки так, две полки так. И в этой полке лежит всякая херня. В этой полке тоже хиня. Здесь у меня дельвишники. Ой, в конце я вам покажу, как я Ой. Ой. Синя, таки, как и мой такий котырак. Здесь у меня тоже всякая хиня лежит что-то ты вытянул, что-то. Ну что ж, такие маленькие кошельки, я сделаю, я Вот, всякая... Это... А, кстати... Что-то такое. Это свечки. Очень красочки. Я люблю, когда они у в комнате. Потому что это создает такое... Сейчас еще свечки вот еще свечки. Здесь я покупала в Икее, Они такие вот. И папнут они что-то между лавандой. Так, придем к следующему. А да. Тут у меня еще есть такая маленькая полочка с моими игрушками. А, ah, да, к этому банку маленькие бока, если платят, месят платят со мной, а банк, вид из моего окна, и рабочие места, где редактирую видео. Что у меня лежит нет Там у меня лежит косметичка. Для коробочка с лапами. Тут бисер и всякие блокночки. Тут у меня лежит планшет, компьютер. А, это газета наша. Я. Тут наверху такая полочка. Лежат мои фотографии, всякие штучки, брючки. Мои... Линейки и салфетки. Так, вот так выглядит эта полочка. Угу. И есть другая полочка с мягкими брюками. Мой диван. Мой диван такой простой. Расквадар стрикается. Вот так ложится, получается. На нем сидит большой по медведь. Подушки приливать с ним. Тут срач. Тут доска с моими. Супер-дупер модными очками. Расческа. И я. Угу. Я. И тут закачала я. Открываем вот эту липню. И тут у меня мама не горюй. Тут у меня лежат такая сумка Hello Kitty. Даже можно сказать, что это не сумка а громенный кошелек здесь лежат всякие учебники всякие такие штучки дрючки потому что я освобождала полку вот внизу у меня пьяна тоже всякая синяя у меня висят всякие куртки политы и жлепки, и платья даже платье там у меня висят открываем и тут у меня заваливаете белье, поэтому я вам, надо вот, сказать, на кого Первые две полки у меня занимает моя одежда. Вторые две полки занимает постельное белье и полотенце. Вот так выглядит. Тут у меня лежат носки косы. Тут у меня лежат подушка. Моя. Блин. И вот моя обновка. У меня есть такая футболочка. Uh, Хорошо быть готов. Вот. И мои штанишки. Такие вонненькие, классненькие Такие прикольные Ну, вроде это все, что я вам хотела сказать и рассказать в своей комнате. Больше ничего нету. Uh. Все полки я вам рассказала, что у тебя лежит, рассказала. Все, все. А сейчас я буду смотреть фильм и делать себе педикюр. Итак, сейчас вы видели мою комнату. Комната мне маленькая, была 13,3. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. И оставляйте в них ваши комментарии. Я вас люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными и модницами. И самое главное, умницами. И здоровыми. Пока.